я знаю зачем ты сюда пришел мой друг ты хочешь забрать у меня две сборки на новый пистолет-пулемет для сетевой игры королевской битва ты зашел по адресу я могу тебе гарантировать что товар тебя приятно удивит но скажи мне что ты сделал чтобы я отдал тебе его ты заплатил мне кулаки чем и подпиской на канал или ты хочешь сказать что для тебя это дорого. Ты пришел ко мне и просишь без уважения. Ты не предлагаешь мне свою дружбу. <связывая> <связывая> Че-то я, че я заигрался. Давайте же переходить к сути данного эпизода. Здорово, мужские мужчины! Новый пистолет-пулемет с кринжовым названием станет твоим верным другом на пару сезонов. Если, конечно, ты любитель пп -шек. В этом можешь даже не сомневаться. Причем, не важно, где ты играешь, в сетевухе либо же в батл рояле он хорош везде. Но нужно кое-что знать, чтобы быть мега прочь по катрах ультра full FPS с доминатором. Итак, без всяких бустов до 9 метров, мы имеем очень бодрый урон в купе со скорострельностью. Многие прошаренные пользователи справедливо захотят апнуть дистанцию о цешечке. Но тут все не так однозначно. Обвесы на дистанцию. К самому сильному первому отрезку накидывают всего ничего, там полтора метра. Все зависит от модуля, но это, мягко говоря, грустно. Мы, конечно, подумаем, стоит ли вообще брать бус на дистанцию или нет. Кстати, до да кутти, тут еще есть параметр скорости пули. И вот с ним мы будем разбираться. Тестируем пушку без модулей и со стволом, бафующим скорость пули на 40%. процентов. Буквально на один кадр пуля летит быстрее, и это на расстоянии в 7 метров, дорогие друзья. Следующий тест на 14 метрах, и вот тут уже разница попадания видна невооруженным глазом. И если быть точнее, то это 4 кадра. Я вам показываю покадрово, чтобы в башке миллисекунды не держать. Зачем нам эта вся алгебра, если мы тут просто, как говорится, любители? Так вот, становится ясно, что на данной пушке скорость пули раскрывается отчетливее, конечно же, на дистанции. И ладно бы это был какой-то большой метраж, но дистанция-то и небольшая еще у нас раскрывается. Поэтому, дорогие друзья, учитывая тот факт, что у нас супер мизерные прибавки к полезной дистанции имеются от модулей, профит и логичнее будет взять ствол на скорость пули, ибо его действие ощущается даже на самой близкой дистанции. Про среднюю я вообще молчу. Откровенно говоря, не думал, что мой выбор будет именно таким, ибо обычно стволы на скорость пули хреново работают в сетевой игре, но, видимо, разработчики потихонечку исправляются. В свою сборку я забрал шестой ствол на скорость пули. Другие подобные стволы на скорость я не стал брать по одной простой причине — штрафы. Хотя можете поколдовать и что-то подобрать на свой вкус, но про мои тесты помните. Естественно, не обойтись без глушителя. И тут идеально заходит агентский ПБС. Лучше него попросту нет обвесов. Тоже сохраняем его в сборке. А теперь поговорим про самый неприятный момент в С9. Стандартный боезапас. 20 патронов в магазине, это как-то несерьезно. Смело берите увеличенный магазин Б. Почему именно, кстати, этот магазин? Ну, во-первых, штраф на время прицеливания ну, несерьезный, он вообще не чувствуется. Штраф перезарядки есть, но он тоже никак не вредит, если играть с головой, конечно же. Короче, мужики, вы все это время видите мой геймплей, думаю, что-то уточнять по поводу магазин не стоит, берите, вам всего хватит. Следующие обвесы я вам раскрою после небольшой и приятной интеграции про отличный магазин валюты CP Donat. Это суперское место, чтобы зарядить боевые пропуска, даже если закрыт магазин валюты на аккаунте. Еще это отличное место, чтобы скидку получить на CP-шечки, ибо донатить по full прайсу уже мягко говоря странно. Также в телеграм-канале Сипи Донат часто проводятся большие конкурсы на валюту и БПшечки. Просто зайди и сам убедись. Ссылка в описании. Следующим шагом я принимаю достаточно противоречивое решение, не скрою. Беру обвес быстрый приклад, у которого есть штрафы к разбросу пуль от бедра. Бафы максимально приятные, особенно здесь меня интересует стрейф. Объясняю, почему я взял именно этот обвес. Лично я очень редко стреляю от бедра, только в каких-то супер экстренных ситуациях. Можно, конечно, заточить свою игру на это, но не всегда это будет иметь свой профит. Еще раз повторю, спорный моментик с этим, поэтому все делайте на свой вкус. Про стрейф, кстати, я не просто так заговорил. Докидываем рукоятку страйкера. Дело в том, что стрейф у ОЦ 9 с таким пресетом обвесов просто сказка. Не забывайте брать перк проныра, с помощью него будете еще лучше стрейфиться. Кстати, уходить модулями в скорость бега немного не то пальто, ибо на практике замесе решает больше скорость стрейфа. Но если во время перестрелки вы еще активно успеваете перемещаться влево-вправо. Благодаря данному параметру противнику придется потрудиться, чтобы вас переставили стрелять. А вот в королевской битве реально может пригодиться параметр скорость бега. Сразу хотел бы обмолвиться, что в режим от первого лица брать ОЦ-9 я бы не стал, ибо там больше ценится штурмовки. А вот третье лицо встречает новую ПП-шку с распростертыми объятиями. Здесь можно и даже нужно взять усиленный ствол ВДВ, который дистанцию и скорость пули бафает по максималке. Страдает, конечно, немного стрейф при цели от бедра, его мы чуть-чуть выровняем. Уже знакомым об Весом рукояткой страйкер. Легкий приклад взял по фану. Не сильный прирост к бегу, конечно, но он есть. Боезапас я выбрал, как ни странно, скоростной, ибо у него штраф это всего лишь скорость прицеливания. А зачем нам этот параметр, если мы будем играть исключительно от бедра? К тому же, перк на увеличенный магазин мы подберем, и у нас будет все вообще классно. Ну и как вы уже догадались, лазерами 5 с его 40% точностью к бедру. Здрасте! Модификаторы, конечно же, да кучность от бедра и увеличенный магазин должны обязательно присутствовать в OC9, если вы любитель игры третьего лица. В таком сете пушка становится сверхточным ганом от бедра с достаточно хорошей дистанцией поражения. Ну, неплохой, по крайней мере. Кстати, пока не зарядил тезис, хочу поздравить вот данного дядю с выигрышем боевого пропуска под прошлым материалом. Предлагаю в этом эпизоде тоже такой движ сделать. Чтобы поучаствовать, пишите «Привет, из, а дальше «Свой город» или место, откуда вы меня смотрите и это пишете. Также рандомно выберем счастливчика. Отдельно я жму руку Константину за то, что пришел ко мне с уважением и поддержал меня на бусте. Наша семья в секретном телеграм-чате тепло тебя примет. Если еще кто-то хочет в нашу дружную семью, то переходи по ссылке в описании. ОЦ-9 приятный и сильный пистолет-пулемет при правильной сборке, господа, при правильной сборке. В сетевой игре лучше с ним играть достаточно агрессивно, кемперить не надо. Не забывайте постоянно сближаться, ибо средней дистанции, откровенно говоря, не его конек. В королевской битве я рекомендовал бы брать его только из дропа, ибо с пола 20 патронов без перка на увеличенный магазин это очень плохо. По крайней мере, я так думаю. Поделись своим мнением в комментариях комментариях, возможно, я что-то упустил. Обязательно все прочитаю. Все это время с тобой был Огненский. Все только начинается.